Итак, в первой части фильма про клетку мы выяснили, что наше тело состоит из десятков триллионов живых клеток. Из клеток получаются ткани, а из ткани – органы. Таким образом, здоровье наших органов целиком и полностью зависит от того, насколько хорошо живется нашим клеточкам. Если вы о них не думаете, не заботитесь, они просто умирают сотнями тысяч, миллионами. И тогда вы получаете мертвую ткань. Если это были клетки сердца, то инфаркт. Если печени, цироз. А еще клетка может взбунтоваться и начать неконтролируемое деление. Тогда возникает раковая опухоль. Клетка царица. Клетка королева. Управлять ей невозможно. Она работает по своей программе. И единственное, что мы можем сделать, это всячески ее ублажать. Давайте ей все необходимое для ее работы кислород, воду, питательные вещества и энергию все и если каждая клетка вашего организма каждый день будет получать все необходимое то вы совершенно спокойно доживете до 100 лет в добром здравии клетка действительно королева это именно она управляет вашим поведением при помощи гормонов если она голодна, она кричит Стучит, топает ногами и заставляет вас немедленно отправиться на поиски пищи, но не той, мертвой и пустой, которую вам подсовывают в супермаркет, а реальной, живой, в которой есть то, что нужно клетке. А нужно ей 22 аминокислоты, это мясо, рыба, птица, орехи, 15 основных минералов, 12 витаминов. 7 групп ферментов и омега-3 жирное кислоты. Где все это взять? В живой пище. Сырое мясо, орехи, овощи, фрукты, именно сырые или приготовленные в щадящем режиме, при температуре не выше 60 градусов, иначе белки и ферменты умирают. Подробно с рейтингом продуктов, где чего больше, где чего меньше. Вы познакомитесь в нашей школе снижения веса. А пока давайте посмотрим, что получают ваши клеточки из той еды, которую вы им предлагаете. Ну, первое. Колбасы, сосиски и другие мясные изделия. Вы покупаете все это в надежде на то, что клетки получат белок и аминокислоты. А на самом деле, что такое сосиски? Эмульсия, соя... Немножко мяса, крахмал, химия. Сардельки. Все то же самое, только сои побольше и химия. Колбаса вареная. О, 30% птичье мясо. Но я надеюсь, вы не думаете, что это куриная грудка или куриная окорочка. Ну, конечно, нет. Это то, что осталось после того, как все это отрезали и продали отдельно. О, 10% просто мясо. Ну, в основном это английская брикетированная свинина, а бывает еще и кенгулятина из Австралии, и буйволятина из Бразилии, которые там заморозили еще в 70-х годах прошлого века. А теперь колбаса фермерская ПТУ. Вместо свинины – порошок из шкурок, вместо говядины – порошок из сухожилий. Только никогда эту информацию на этикетках вы не найдете, Напишет просто Животный белок. Добавят и растительный та самая знаменитая соя. Мясо кладем мы в нашу рецептуру. В принципе, конечно, можно сделать и без мяса, но все-таки в фермерскую колбасу мясо идет. А теперь читаем сами. Технологам не названы мясо птицами мехабвалки. Это значит с перемолотыми костями. Вода, соевый белок, три полифосфат натрия, аскорбиновая кислота, изоаскарбонат за натрия, пищевой краситель красный рис. Как видите. Мясо там меньше половины, да и то, многократно пережеванное, переваренное, перемороженное, так что надеяться получить оттуда необходимый аминокислот может только ну очень наивный человек. Ну ладно, вы сами это едите, но ведь вы и детей этим кормите, а им-то белок позарез необходим, они же растут. Но ну, неужели вам трудно за те же деньги? Купить кусок парного мяса, отварить его и есть всю неделю с горчицей и хреном, которые попутно еще и паразитов прогонят. Так, ну что у нас еще из еды? Ну, каша у нас не в почете, зато картошечка, макарончики, хлебушек, булочки, печеньки, конфетки, тортик Каждый день, ну куда же без них. А что из сил этого получают ваши клеточки? Ответ простой. Ничего, потому что все это углеводы и ничего кроме энергии они не дают. Но вы же не шахтером работаете и не землекопом, так что избытки энергии благополучно складируются в ваши жировые клетки. Вес растет, а клеточки остаются голодными и требуют еды. Единственный способ разорвать этот порочный круг перейти на клеточное питание и есть не то, что вам кажется вкусненьким, а то, что нужно вашим клеточкам, вот тогда-то вы и начнете избавляться от лишнего веса и двигаться в сторону здоровья. Так что, добро пожаловать в нашу школу снижения веса. Все расскажем и всему научим. Будьте здоровы!